всем приветик тема что происходит у человека человек решил молчать размолчание ваших отношений с вами вы молчите человек решил тоже молчать и также человек будет до тех пор молчать пока много-много лет не пройдет. и человек также решил больше не реагировать на свои чувства а включать мысли логику молчание именно ваших отношений по поводу вас ваших чувств не проявлять, стараться отмалчиваться. Если даже вы будете задавать какие-то конкретные вопросы, человек будет искать любые причины, лишь бы не отвечать. Всем пока.